Всем привет, это моя стена На этом месте висела картина Когда я ее снял, увидел, что стена помокрела За этой стеной соседняя квартира И она не отапливается А межквартирные стены, как правило, тонкие Вот и имеем то, что имеем А я уже привык, что на этом месте висит картина И придумал нехитрый способ исправить ситуацию Не стал заморачиваться, купил такую штуку Тепловая картина или картина обогреватель. Сейчас сделаем обзорчик и мой отзыв о ней. Заказал свою фотографию. Как выглядит фотография, мне нравится. Качество хорошее, хотя сфотографировано на обычный телефон. Сейчас включим. Вот так она выглядит, рассмотрим поближе, электричество поглощает 300 ватт и цена вас удивит, очень недорогая. В моем случае это вообще хороший вариант, так как у меня электроотопление и это дополнительная возможность регулировать тепло и распределять как мне нравится. Как мне пообещали, теплоотдача идет от нее сразу. Так что не нужно ждать, пока нагреется комната. Она греет предметы, а не воздух. От нее идет тепло, так моментально, сразу же. Чувствуется. Выглядит классно. Вписалась отлично в комнату. В общем, пока доволен. Не знаю, сколько она проработает. Даже если не будет работать, она классно смотрится. На сегодня все. Всем пока.